Короче, люди, всем привет, и я начну снова стрим по терроритам, в такой вот обстановочке, да, как вы можете понять, я решила немножко сама, сам стрим обу обустроить, добавить картинок, в общем, жду вас, прямо сейчас я начинаю.